Роковая женщина! Ааа! Ааа! Да беги! Топтать! Ааа! Нахрен отсюда! Ау! Хай! С вами Юджин и сегодня мы с вами продолжаем играть в Project Zomboid и приключения... Великого фитнес-тренера, великий потому, что он выживает уже сколько выпусков, уже 5 выпусков он выживает, много раз, конечно же, подыхает, но все равно не сдается, оживляется и идет снова в бой. В заведомо проигрышный бой, может быть, но тем не менее. И, кстати, друзья, все, что не вошло в этот выпуск Project Zomboid, уже доступно на моем втором канале, где я выкладываю короткие бонусные видео, ссылка в описании. Случайно. Вот, прекрасные параметры. Да, есть клаустрофобия, он не любит помещения замкнутые. И да, он плохо слышит. Зато он садовод, и зато он в форме и хулиган Посмотрите на этого хулигана Ох, сейчас на хулигане мы с вами Ну что, настало время моей первой хулиганской проделки Пить из унитаза, вот такой я хулиган Смотрите, сердце колосится, потому что у него чрезвычайная паника Ведь он находится в помещении Ну терпи Помним, что в прошлый раз мы сдохли как раз таки из-за того, что мы застряли между диваном и креслом типа здесь нельзя пройти по-настоящему. Только в обход, значит, не забегаем никогда вот в такие места. Ого, какая уютная гостиная и такой навороченный телек. Так и подбивает просто сесть, расслабиться и что позырить. Ой, как повезло, что Иви работает. Выживание выживанием, фитнес фитнесом, а расслабляться тоже надо. Посмотрим, что там новенького. Химера. Масштабная криминальная сага, которая поднимает тему национальной проблемы России и покажет три мира, связанных с оборотом запрещенных веществ. Меня ждет столкновение трех миров. Мир мафии, консервативный, жестокий и хладнокровный. Мир кодеров, молодость, хладнокров мечт и амбиции, и использование современных технологий, чтобы отвоевать свое место под солнцем. И мир наркоконтроля, желание победить беззаконие и всепожирающая жажда мести. Звучит очень интересно. Я люблю противоречивые картины, в которых мир не делится на черное и белое. И всегда для себя можно определить, кто герой, а кто злодей. Да и выглядит сериал на уровне. Качество картинки и добротный актерский состав. Тихо, зомбари! Я смотрю тизер нового сериала. Не хочу упустить ничего важного. Одну из главных ролей играет Александр Кузнецов. Между прочим, востребованный актер даже в зарубежных фильмов. Фантастические твари, видели? Он там был. Потом разберемся с вами зомби. Давайте про Химеру дослушаем. Тут будет захватывающий закрученный сюжет с множеством добротных экшн-сцен. Лично я заинтересовался миром кодеров. И вам, друзья, советую обратить внимание на героев этого мира. Сериал Химера скоро на Иви. Ссылка в описании. Ну вот и посмотрели тизер про Кодеров. Классно посидели, ребят. И без всяких попыток меня Сожра... Стоп! Кто меня укусил? Это Джонни сделал. Джонни! Простите, я не удержался. Опять ты за свою. <смех> Что ж, давайте затаримся как следует. Книга, кроссворды. Что за задротское говно? Я думаю, надо будет все складывать в холодильник. То есть сейчас мы пока ничего брать не будем, ибо мы не голодные. Мы возьмем лучше нож, чтобы обороняться. И все, больше здесь ничего нету. Сейчас нужно максимально тщательно осмотреть все это помещение. Все это максимально пугающее помещение. Ручку надо взять, ибо нам предстоит еще карту рисовать. Зомби! Смотрите, стоит в моем дворе. Подожди, зомби, сейчас я приду и избавлюсь от тебя. Оружейный кейс... Взять. Так, так, так, так, одежка есть, хорошо, защита от укуса, надеть. Опа, развлечение есть какое-то, Сиди, библейские чтения. <пух> Тоже не развлечение. Ух, ладно, давайте попробуем выйти и навалять тому зомби. Зачем я заправил джинсы в носки? Кто так делает? Фитнес-тренер так делает, чтобы джинсы все равно были похожи на шорты. Погоди, здесь же был зомби, куда делась? А, вот, Блин, и здесь их трое, оказывается. Миссис... Вот тебе. Ать! Прям в лицо. Прям, прям межглаз. Ткнуть. 28 ножевых ранений. И я действовал наверняка. С двумя зомби я справлюсь легко. Так, отошла, подошла, отошла. ты это откуда здесь взялся в розовой футболочке своей? С своими маечками розовыми ко мне вообще не подходи, понял? А трое, это не так легко. Осторожней, осторожней, осторожней. Мы не паникуем. Крови мы не боимся. Ааа! Нет! Нет, нет, нет, нет, нет! Вот это очень плохо. Это супер плохо. Ладно, зайдем. Закрой, закрой. Блин, почему ты не закрыла дверь? Нож ломался. О, боже мой, боже мой, боже мой. Она одна здесь. С ней можно будет справиться. Вот так, напнули ее. Да затопчи. Ааа! классно получилось. О, теперь их еще больше стало. Ну, здорово! Ну, началось. Фламинго, атакуйте их! Надо зайти, закрыть дверь, все. Боже мой. Выходим отсюда, и здесь надо срочно что-то сделать с этой женщиной. Например, разорвать ее колготки. Мы не можем? А, окей. Okay. Тогда шорты разорвать. Порвать одежду. Наложить на пах. Меня в пах укусили. Ладно, не заразили это уже. На этом спасибо. Боже мой, как неудачно получилось. Посмотрите, какой у меня разорванный пах. О -о -о -о -о -о -о. Как ты здесь оказалась? Дверь выломали. Ну и скотство здесь происходит. Ручку в руку. Фойт. Сломалась ручка, к сожалению, но мы сейчас затопчим ее. затопчим. Есть! Вы писали в комментариях, что часы нужно. Но сейчас, сейчас. <BBC4> -о, О! Долго мне этот чел в розовый будет преследовать? Осторожней, осторожней. Я прошелся по стеклу. Вроде бы не супер громко. <глы> вот он стоит. Атакуй! Что-то я пихнул его как-то сзади неприлично. Извини, пожалуйста. Что тут есть? Расческа. Возьму. Электронные красные часы взять. Опа, смотрите, время появилось. Сейчас мы потихонечку от всех избавимся. Я уверен, все будет хорошо. Иди сюда. Потолкаемся, да? Какая куртка классная. Давай. Ну. Что-то странно упало. Стой! Гусснула! Да-давай. Есть! Готов. Вот так толкнуть эту женщину милую. Итак, незначительное кровотечение. Сейчас мы это исправим. Взять трусы его. Трусы в крапинку. Ну, ты позоришь, конечно. Погодите, а что мне... Почему я не могу разорвать их на тряпки? Твои шорты порвать. Все. <связать> О! Какой стильный зомби! <связать> Бей! Бей, толкай! В пах! Бабах! Давай! Разможи голову! Есть! Джинсовая рубашка. Защита от царапин. Надеть. Так, что, я порвал что-нибудь? Значит, надо наложить срочно. Левая кисть. Наложить. Кровь прошла. И прошла. Да, это было очень рискованно. Итак, мешковатые джинсы надеть. При этом, я думаю, что те, что мы сняли, вот эти вот, выкинуть. Ручку тоже выкинуть, нож для хлеба выкинуть. Какие-то шорты здесь еще есть порвать. Смотрите, кожаная куртка. Посмотрите, как она хороша. Как она защищает 20 и 40. Вот да. Фитнес-детектив. Он вернулся. Нет, погодите, не вернулся. Чтобы он до конца вернулся, нужны очки. Туфли, которые защищают... Как я это пропустил? Берем, конечно же. Сейчас мы немножечко подкрепимся. Кстати говоря, здесь нельзя оставаться. Берем. Берем. Голод прошел. Теперь есть только вот боль, которая очень не нравится мне. Я не знаю, что это значит. Надеюсь, это не значит, что я заражен и скоро умру. Ну, сортир. Где сортир? Срочно. Куда ты прыгаешь? Тренер, ну ты паркурщик, конечно. Ага. Вот здесь мы можем помыться, наконец-таки. Так, всю одежду стирать. Умыться. А можно ли поспать? Мы, кстати, не можем спать. Потому что я испытываю сильную боль, и я не знаю, как мне ее убрать. Мне нужно обезболивающее, может быть, найти? Точно. Отправляемся в аптеку! Что из этих вот прямоугольничков? Аптека. Придется методом тыка идти и пробовать каждое здание. сначала, конечно же, надо пролезть в этот гараж. Посмотреть, что тут есть полезно. Там я вижу какой-то кейс, давай. Открывай! Фитнес-тренер, ты меня разочаровываешь. Давай, силу применил. Бам! Надеюсь, это было не слишком громко. Ай-яй-яй-яй-яй. Кровать я же в обуви, какое кровотечение Причем на обе кисти придется наложить повязку Отвертка, коробка гвоздей Не то, что я ожидал Металлический пруд Взять, респиратор Надеть, есть складной стул Получается мы можем с собой носить складной стул И в нужный момент садиться отдыхать Я и думаю, что нам нужно сейчас складной стул И отвертку возьмем, я думаю О, Смотрите Зомбенок пришел А ну-ка спи А ну-ка спи ну, а ну-ка, спи! Это ты чё? Это ж труба металлическая, кого фига? Так, что у него есть? Куртка, все полнейший отстой. Так, давайте осмотрим, есть ли кто-то в помещении. Кто-то отсюда точно выбрался. Ой-ой-ой, как -ой -ой -ой -ой. неожиданно. Ты потлатый! Отошел от меня! О, боже мой! Не кусай! Вот с этой будет сложно, женщина в каске. Или это мужчина в каске? Да я уже не понимаю. Перелезем? Сейчас мы их встретим по одному. дать, по одному. Я сказал по одному, боже ж мой. Мы уходим отсюда. Медленно, спокойно валим куда-нибудь подальше. Сюда никак не пробраться. Да чтоб тебя, какой закрытый дом. О, нет, там какой-то человек с разворошенным... С очками? Очками красного цвета. Давай. Да сильнее бей. Не стесняйся. Ему не больно. Очки выпали. Я не могу одеть эти очки по какой-то причине. Ручка взять. Дверь открылась. Ай, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Ведро как хлам ненужный. Так, что же делать? Давайте, может быть, снимем немножечко одежду. Здесь у нас и джинсовая рубашка, и кожаная куртка, Ну, естественно снять. Все, сейчас потихонечку перестанем потеть. О, что это такое? Что это я вижу? Радиоприемник. Взять. Электронные запчасти. А. -а, -а. И наушники. Пока не знаю, что это такое. Разведать местность. Что это значит? Камни. Растопка. Ладно, камни. Мы, типа, ищем таким образом ресурсы. Включите режим поиска. А, и тут показано сразу то, что мы можем найти. Нет, это не нужно. Пить! Смотрите, наконец-таки... А, кости перестала ломить. Боль пока еще не прошла. Тяжелый груз все еще слишком тяжелый. Погодите, кто это такой? Это ж как будто бы прям мой двойник. Я словно в будущее заглянул. В будущем у меня будет отвратительная борода. Я что-то сильно так подсдулся. Мне нужно лучше следить за своей фигурой. Я должен быть всегда в форме. Только не говори, что ты меня увидела. Да будь-то проклята женщина. Вот туда мне нужно идти. Видите, видите, церковь. Где-то тут начинаются всякие учреждения. Вон магазин. Ну, давайте избавимся от нее. А, тебе ручки свои. Тянешь ко мне, убери свои грязные руки. Грязнющие руки. Вот, топтать. Топтать? Я могу топтать? Затоптал! Карта Луи. Смотреть карту. Интересно, интересно. И где же мы находимся? Итак, госпиталь! Голубого цвета. Вот это. Что? А где я? Ладно, карта у меня осталась. Как-нибудь я ее применю. Теперь же нужно. Очень аккуратно. Смогу ли я пробраться в этот супермаркет? А это очень рискованно, но мне нет выбора. Я должен пройти как-то аккуратно по дороге. Ой, там еще зомби. Надо в церковь. Просто зайти в церковь, аккуратно пройтись внутри и выйти как-то вот так вот, чтобы обогнуть. Хотя, погодите, а может быть и не заходить вообще? Тут зомба. Идем, идем, идем, идем. Осторожно, осторожно. О, какой неприятный труп, обглоданный весь. Ой. Страшные звуки. Ах ты гад идет за мной, значит а? Двое идут. Ладно, но впереди более-менее чистенько. Что если мне вот дойти до голые книжки? Ого, книжки с голыми? Это то, что мне нужно, чтобы развлекаться. Я думаю, мы зайдем вместе в книжный. Я приглашу их ко мне. Трое! Ай, ай! По голове бить! Ты что ты делаешь? Что ты не бьешь? Он дал себя укусить этой женщине. Роковая женщина! Паника, паника, паника, паника! Может быть выживу еще. Кто знает? Давай! Да упади же, толкни, толкни, толкни, Хорошо. толкни, отлично, топчи, топчи, есть, Затопчена, затопчено, затопчена. вот, последний остался, топчи Ой, я устал Только бы не умереть Что там с кровью? Много ее теряю э, Быстрее, быстрее Тряпка, тряпка наложить Повязку на голову Ой, что-то надо срочно рвать Носки можно порвать? Порвать Наложить Я надеюсь, что мы не умрем Агония, скорость семетка серьезно снижена А еще жарко ну ладно, это я просто спотел. Не смей фитнес-тренер умирать в библиотеке Ты должен умереть возле тренажерки Кстати говоря, это медицинский халат у нее Медицинский халат означает, что она откуда-то из больницы Ну, Кто знает, как долго она шла Кто-то ломится, да? Кто-то ломится В эту дверь И, кстати, мы даже спать не можем Черт подери меня, я знал, что в библиотеке мне ничего не светит Зачем я сюда шел? Открываем дверь А, это изнутри ломится Окей о, испугал, испугал Медикал испугал. Медикал, отлично Здесь немножечко надо просто чуть-чуть протянуть Чуть-чуть выжить Ой, нет Надо тебя грохнуть Раз, толкнуть Два, три -то... Тихо, старый хрен Так, открой Нет Открой, сколько я за собой уже на хвосте у меня Нет, немного, немного Толкай нет, толкни! Выстоять! Выстоять! Не дать! Толкнуть! Толкнуть! Толкнуть! Толкнуть! Толкнуть! Да, пожалуйста. Еще один ублюдок бежит. Разбить окно! Нет! Не дать себе зажжать. Я, блин, слишком устал, чтобы хоть что-то сделать. Это чертовски плохо. Закрыл. И правильно закрыл. Так, наложить грёбаную повязку. Давай. Давай, давай. Раз, два, три, четыре. Есть. Продолжай топтать. Это тоже просто, как бежать в стометровку. Забей на насмерть. А-а-а, Спокойно! Избавиться от него! Ааа, тобеги! -а -а -а. да Нет! Да почему-то не... <свистые> <свистые> <свистые> Пошел такой, все, я домой, короче. Ну вас нафиг. Как я мог заразиться? Я же в маске! Фитнес-тренера загубили книжки. Я, естественно, попробую еще раз... Вилка. Взять и колоть. Что? Что? Что? Это зомби, которых я убил. <свистые> <свистые> Это был не сон! Все это время, каждое моего желание по-настоящему было. Я не просто так здесь появляюсь каждый раз, из раза в раз. Я должен исправить что-то. Это как квантовый скачок. Это как день сурка. Это как все остальное. Охренеть. Это значит, где-то там, возле книжного магазина, мой труп ходит. Тогда вначале я видел своего клона. Это не просто мой клон. Это я в одну из своих попыток выжить. Надо одеть свитер. А остальное все нам не подходит. Поэтому лучше это все превратить в тряпку. 10 тряпок. Сосиска. Взять. Окей, еды набрал. А теперь давайте. Пойдем. Но я не пойду ночью. Поэтому не идем. Давайте сядем просто. Отдохнем возле холодильника. Он так приятно вибрирует. Смотрите. какое вибрирующий холодильник. Очень приятно. Расслабляет. Проявление скуки. Скучно ему, видите ли. Ну, давайте что-нибудь почитаем. Кроссворды поразгадываем. Ааа... Я могу только взять это в руку. И зачем? Какая-то дичь полная. Кроссворды меня никак не развлекают или только бесит, потому что я не понимаю, как их читать. О, смотрите, пластырь нашел. И, кстати, я не знаю, а когда ночь, зомби, они более агрессивные, лучше видят. Или же наоборот, они становятся медлительнее. Вот это я еще пока не изучил до конца. Но погодите, сейчас это не важно. Самое главное это понять, что со мной произошло. Если там мое тело возле книжного магазина? Вряд ли, конечно, мой зомби стал бы там их ошиваться. Книги это не для фитнес-тренера, даже мертвого. Так, что-то там зомби. И что-то они идут. Смотрите, как они синхронно идут, как такая уличная танцевальная группа. Нельзя попадаться на глаза, у меня всего лишь вилка одна. Ладно, допустим, я могу убить эту. Ау, какой у нее виск. Милый, как у щеночка. Тоже подойти аккуратно сзади. И подколоть ее, если вы поняли. она увидела. Ладно. Толкнуть. Опа, все, карта. Взять. О, туфли, которые, посмотрите, защищают на 20 от царапин. Я должен это надеть. Черт, не нравится мне, не нравится мне зомбеи. Их слишком много рядом, они меня, кажется, увидели. В дом, в дом, в дом, в дом, дом-дом-дом-дом-дом. Черт! Скорее! Тихо! Тихо! Нет! Все, очень плохо. Перепрыгивай в любое окно! Прошу тебя! Сволочь! Нет, сюда я не хочу. Там слишком много людей. Есть? Закрыли? Наверх. НО! No. Кройте. Закрой. Молодец. Ощег! Книжный магазин. Вот он. Там труба моя. Взять. О, боже мой. Вот это плохо. Это я собрал очень большую тусу. А у меня еще кровь. Можно зайти? Закрыто. Церковь не пускает меня. Возвращаемся обратно. О, так. Срочно тряпку. Сухая лапша есть. Пить. Давайте все закроемся. Слышите? Кажется, зомби пришли за мной по следам. Я должен убить их. Так, пока он там лежит, надо его запинать скорее. Не Надо себя кружить. Раз. Хороший удар. Два, три. Много. Перелезть. Топтать, топтать. Ааа! Быстро встал рот. Куда-то в лес зашел. Подвернул ножку. Бывает ж такое. А, елки зеленые! Скорее, скорее, скорее, скорее, скорее, скорее. Прячемся здесь. Затих. Все плохо. Левое бедро. Больно. А! Ты что ты там топчешь? Воздух. Блин, ты урод, фитнес-тренер, конечно. Все. И зомби тебе пришли. Лучше я свалю нахрен отсюда. Ау! Все, фламинговый дом больше не такой безопасный, как раньше. Еще один идет. Ты смотри. Ну с ней я должен справиться. Ну, одна всего. Ну проще некуда. Ну давай, ну. Оп. Есть. Шериф. Вы все правильно поняли. Она просто зомби была. Поэтому я решил ее убить. Как и вас. Отлично. Куртка, которая защищает. Это рейнджер. Электронные часы одеть на левое запястье. Кажется, мы спаслись. Кварцевые часы. Нафиг. Белиссимо. Ладно, с тобой тоже разберусь сейчас быстренько. Вот так. Четко вымерено. Шляпа рейнджера. Есть. Фитнес-тренер теперь рейнджер из Техаса. Он здесь, чтобы навести порядок. Так, дома есть кто? Кажется, чистый дом. Давайте откроем, пожалуйста. Нет. О, так было же открыто. А, я был здесь, я помню. Быстро закрыть все шторы. У зомби очень хорошее зрение. А, нет, этот зомби меня увидел. Он знает, что я здесь. Опа, он уже идет. И сейчас он выбьет мне окно. Класс. Он в это окно у меня ломится видел меня потому что здесь шторка закрывает хорошо продолжаем стирать что-ли тогда но если это не очень громко все чисто рейнджер трусики чистенькие а теперь умыться а-та я хорошо умылся где то чувак ходит он вот где-то здесь должен быть да о без понятия я слышу тебя о вот он запинать ногой я не знаю, как мне пробраться, но я хочу дойти до медицинского магазина. Как я это проверну, пока не понимаю. Есть, открыл. А это я молодец. Канистра? А там бензин есть? Неужели мы сейчас можем наполнить машину? Наполнить машину бензином? И все, и поехать? Блин, я должен это сделать. Итак, металлическая труба, металлический пруд... Давайте возьмем. А, я даже не почитал, что больше бьет. Что лучше-то? Труба и пруд примерно одинаково. Короче, оставим так, как есть. И здесь какой-то генератор. Я не знаю, возможно, нам потом удастся электричество наладить. А, все увидела меня. Хорошо. Опа, хорошо, хорошо, хорошо. Да. Есть! Ее сразу грохнули. И есть, каска не помогла, да? Джинсы. А у меня что на мне? Ублюдские штаны. Порвать. А вот джинсы надо надеть срочно. Теперь это еще лучшая защита. Штаны пожарного! Я армейский Надеть! Ну, конечно же надеть, о чем мы говорим. О -о -о. Все, нахрен рейнджером быть. Пожарный шлем, посмотрите, какая защита. Вот это я защищен. Как здорово! Итак, куртка рейнджера. До свидания. Выкинуть туфли, выкинуть все. И джинсы нафиг. Теперь я пожарный. Потушим пожар в этом городе. Тут можно любую профессию... Эпично подать. Уборщик, очистим этот город от мусора. Легкий шаг. Плюс один. их Первый раз такое. Никогда такого не видел. Раз, два, три. Хрень полная. Но я старался. Кстати говоря, у меня жажда. Да голод есть. Пожалуйста, откройся. Отлично. Закрыть окно. Закрыть штору. Кстати, в этом доме кто-то есть, я слышу. Слышу дыхание зловонное. Давайте сосиску сожрем. Опасно употреблять в сыром виде. Ой, зря я. Но я уже употребил. Ну все. Все, ведь нормально все будет. Не переживай. <звук> Няма. Дайте няму. У, да. Возьмем банан да баклажан. Скалка. Я не могу тебя бросить здесь. А, нет, ты очень тяжелая. Извини, пожалуйста, пока что ты мне не нужна. Значит, смотрите. Итак, что у нас здесь есть? Давай, смотри. Марксон и Ко, я не знаю, что это. Есть банк. Вообще не нужно. Вот туда мне надо. Там и медикаменты, и магаз Как-то странно Я в пожарной одежде, и мне жарко Как тогда пожарные справляются с пожаром? Насколько им жарко в горячем здании Оу, oh, ну, no. Ах ты собака, я тебя в эту будку затолкаю Так, не кусай Ну давай иди сюда, ну чё ты Сейчас открой тебе. А, я не могу открыть. Этот шум, который они издают, он нервирует меня. Он может взбаламутить весь район. Ну давай, иди сюда. Ой, я и забыл, что у меня такие смешные зеленые очки. Это очень важно для пожарных. Сейчас они устанут как раз-таки выламывать эту дверь. И я их слабенькими замочу. Не открывайте. Ну, извините, ребят. А что происходит? Легкая тошнота. Сосиска! Нет! Дала себе знать все-таки. А, и сонливость. Просто пойдем да поспим. Ты откуда здесь взялась? Тебя же не было... О! Вырвались все-таки, значит, да? Ба -ба, ба ба Хватит тут рычать мне на ухо. ба ба, -ба. Опа! Хорош! Ай! Воу. Слишком много! Слишком много! Отошла! Так, топтать! Топтать ворошить! Все-все-все. Есть, Подохла. Волчара там что-то воет еще здесь. Два, три. Я что, мимо? Мимо топтал? Извините, женщина, я топтал вас мимо. Но сейчас я затопчу вас прямо точно в цель. Свинья такая. Да ты что такая стойкая? Как меня защитила моя шмотка. Всякое барахло ненужное. бесполезные. В этом доме очень много зомби. Пойдемте вот сюда. Я не знаю, откуда вы здесь взялись все. Сейчас уже очень опасно, и бы я устал. Значит, давайте закроем штору. Нельзя, чтобы меня видели. По-моему, меня видели. Ладно, идем. Вот. Выходи. Да, я уже очень слаб. Все, закрыли. Вы что, хотите сказать, что вы вырвались? Пожалуйста, только не ломитесь ко мне сюда, в дверь. Вы уверены, что хотите лечь? Нет, не уверен. Это место не выглядит безопасно. Опа. Опа. Черт! Ладно, я... Я в ловушке. Да встать тут. Нет. Я слишком устал. Слишком. Мне нужно выбраться отсюда срочно. Оп. Нет. Есть. Грамотно спрыгнул. Толкнул его, отошел. Есть. Это паника, да, ты правильно, правильно игра показываешь, это чертова паника, дверь закрой за собой Так дело не пойдет, я должен вернуться обратно, поспать, все-все-все-все, все. вот он дом, вот он дом, мое пристанище Вот здесь мне будет безопасно, хорошо, как же плохо, во-первых, пить, во-первых, стирать и умыть свою маленькую милую речку А так, вот хорошо, усики не забудь, а теперь немножко поспать, да Хорошо, кроватка, закрыть шторы А, господи, давайте теперь все с себя снимем, нужно немножечко отдохнуть А, на мне еще и свитер был, оказывается Окей, все с себя сняли Я думаю, теперь мы можем поспать Мы проснулись посреди ночи Чертовски голодные Отлично Теперь мы грустим почему-то Поговорите с кем-нибудь что? С кем должен говорить фитнес-тренер? О, теперь еще и полный желудок у нас. Мы типа объелись, и у нас теперь еще дольше будет заживляться все. А, погодите, нет, это наоборот. Хорошо, это очень долго будет повышенное заживление. Прекрасно, друзья! Я думаю, это самая классная точка, чтобы остановиться. И впервые мы заканчиваем выпуск не на смерти, а на неком Клиффхенгере. Что же будет дальше? Чтобы узнать, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Не забывайте, что на моем втором канале выйдет то, что не вошло в этот выпуск. Очень интересно. Заходите вот сюда, подписывайтесь на этот второй канал. Вам будет весело. С вами был Юджин и всем пять!